Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад И сегодня будем играть в BMG Drive В лобовушки у нас будет. Сразу хочу пожелать приятного просмотра Кто кушает, а кто не кушает Взять, что он будет себе покушать Чаё, кофеек с печеньками, с бутербродиками с шоколадками Да, а мы начнем. Так, у нас будет копейка Копейка белого цвета Или веста Голубого Так, сейчас поставим поехали первую досаду ну, сейчас будем тестировать на прочности проверим кто э, прочнее мне кажется будет прочнее копейка вот так мне просто так кажется ну, сейчас посмотрим у нас будет лобовушки но может быть я еще правом будем резаться второй раз ну, но не всегда со всеми но основном лобабушку так сколько 90 а что это все а максималка 87 ну да я я говорил что будет попрочнее копейка такие есть кстати все тесли ой тесли выезтиха да. смотри все внутри всем При... да руль пере переместился к пассажирам но здесь все понятно да, не поедем. так теперь с копейкой что у нас но ну, все равно у нас ну получу конечно результаты но все равно там по моему тоже выделюха она да не поедет никуда так давайте теперь правым боком попробуем но ну, я думаю уже копейка будет быстрее я думаю хотя бы что 50 она там выживает только, наверное, 110, ну здесь, это даже больше, 110 ну, или 15, ну, 80-80 это сколько? Ну, я в мили, потом Вот, 88, все или нет? Нет, все она дальше, ну, 80-30 мили, это всё. здесь выжил я сомневаюсь тут пассажир только в ну, водитель и выжил сразу Едет, все подвеска там все так и а здесь еще хуже только ну тут понятно тоже водить тут пассажир даже может выжить и то что там водитель тут, там, вообще, это вообще да, да пашу... пассажиры тоже на и что получается же что... и получается что старое лучше чем новое ну серьезно так давайте поменяем теперь да. Ну сейчас посмотрим. Так вот. Так. так и теперь. Ну что там у нас такое более, ну ну более новое. Привору поставим. Будет... Ну, это вроде бы нормально тоже ехать. Ну сейчас проверим. Ну и честерка не очень, конечно. Она медленная и не очень красивая. Ну, здесь мы ну, время жизни, может, было лучше, конечно. Ну, то, что медленно, это да, в этой игре. Но в реальность, я не знаю. Ну, хотя... Ну, нет, ну, смотри. Ну, копейка ехала быстрее, ну, но много. Ну, хотя, не намного, но быстрее. Но она должна быстрее, по сути, быть. Но 80 минут, нельзя они одинаковые не все одинаковые нет. Нет, может это разгон маленький, а мой-то она едет быстрее. А да, быстрее, на один-на пару миль. Вот теперь? И теперь у нас победила новая, чем старая. Вот реально. Вот тут водитель бы выжил, вот тут и наверное. Ну, по меркам бмд конечно, там реально жить там такая остановка резкая, конечно, нет там внутренних органов хана. Но здесь нет. Но здесь не выжили. Пассажиры. Передний. Сзади мы. Да, сзади. Наверное, но это не точно. <силы> да это да, реально тут много. Нет, наверное, даже сзади бегают. Или, или коленем там хана было Нет, если бы она сейчас поехала, я офигел бы. Ну, но не поехала. Даже. Так. Давайте правом боком. А тут есть уж карялка какая-то. Нет, ускорял. Mm. нет, не работают Блин. А есть одна машина ну, Даже не одна, а две, а три Которые работают в Но ну, мы будем их инвесировать Надо на две серии поедут. Эту серию мы снимем И еще следующие там другие машины Тут много машин очень Это на эту серию не хватит Либо серия будет длинная Я не хочу серии длинной вы написали, что серии должны короткие Ну вот я буду короткие Перевышать 15 минут. Ну, по пенсиотрам, да. Прохождение там будет было Блин, надо будет замедленную снегу снимать. Э, ты ч? Нифига себе, это как? Не понял. А вот это не понял. Да ладно, она поедет дальше. Да вообще офигенно. Это, это приора? Нет, не приора привал да привод а ну это за это привор это наверное, такая как не двойка ну, только современники ну, реально вообще фики зачем ну, здесь здесь yeah. все здесь прям вообще печально все ну, да здесь все печаль не ну у меня реально приворцы девятую хотя это тоже новое. Ладно, пускай едет. А, пока доедет едет е. Это таки расстояние большое. Да, пускай едет, а ничего страшного. Я по я подожду, пока надоедет. Так, шестерка туда. Там же шестерка будет Потом. Ну, кстати, могу сразу предупредить, что шестерка.. Это это, это тесл, Это электрическая шестерка. Где? Это это. Это ветер, это не готово. Моторы нет. Это впервые, впервые Шест... электрические машины. Ну хотя там есть вроде бы какая-то. Но шестерка, шестерка там. <свист> Это первый. Чтобы электрическая без шума. Вот, ускорение, давайте ускорение. Э! Куда? Mm. А вот это я не понял Хорошо И хорошо, я чуть-чуть быстрее да? И чуть-чуть быстрее Чуть-чуть ну, В принципе, чуть страшно я буду ехать на грузовку У нас, в принципе, уже будет Может А что, у него 160 60 нет да? У нас тоже будет э, Реактивный Электрический Ха. Так, почему он вырубил выпрыгает резко? До лобово. Чрт игры. Это уже не наверное не лопово. Это не факт. Так, ну все, подвески ходно. Вот я теперь умер, понятно. Вот ну, Тут ну, такой скорость, блин. Ну, здесь тоже. Да, здесь тоже. Так, остановись. Я хочу лобовушку, а не просто. Почему ты выругивает? Ну есть машина, как вот. Так, ну, такое замедление. Просто она быстро нестся и не успевает замертельно. Нет, ну опять, это не лобовушка, это не лобовушка. Думаю, это пяти лобов... Ну, нет, не лобов... это не Заметно, Это не лобовружка. Ну тут, не знаю, выжили? Нет, не выжили тут, вообще. Так, что у нас есть еще? Четверка, в принципе, считается новой машиной. Почему? -то. Потому что ее до 2012 года пускай. Считается новой почему-то. Ну, нифига она не новая, конечно. Но она новая считается, почему? Ка, Нива, Нива, пускай будет. Я буду на, на семерке. Нива, пожалуйста, только не надо не подвести. Хотя она уже подвела с фарами. Текстуры опять не прогрузились, блин. Только сзади. Если она пять вырулила, то я фигня. Какой третий раз подряд или второй? Нет, третий, потому что там еще другая машина была. Ну капец. Блин. То это нормально, да? Вот почему вначале было все идеально почти, а сейчас какой то пресочка. Либо они не хотят, нет, они только не надо. Машины просят, чтобы я не видел. Не видел. Это нечестно. А смысл тогда видео с демон все больше не хотят, чтобы я лобовушку не смог. выруливаю, пожалуйста. Хотя бы единственная машина, которую не выруливаю. Да. Смертки туда-то выжил? Так. Не, ну если не считать, что поплыло, в принципе, выжили. Если не считать, опять. Так. Ну. Выжили, но. Ну, водитель, наверное, выжил. Но пассажир ну, не очень. Ну, ну, в тяжелом состоянии, допустим. Даже, даже по меркам Пимтритра тут в тяжелом состоянии ушел. Что... А в реальной жизни, конечно, никто тут не вышел. Таким образом. Даже на 60 километров. Там, но это не точно, конечно сели чуть-чуть по -чуть 120 конечно там тоже что-то но вот наверное если подушки без безопасности убьют я ничего не можно было где-то образом может быть у Весты были там потому безопасности на пьем четвере пока не вот это было так здесь ну, в принципе Давайте последнюю машину. А куда? Нет, нет, Вот это интересная битва. Девятка против Аки. Интересно. Вот. Нет, вроде бы нет. Ага, уже по стой, несет. не Нет, слушай, я, я, я, я забыл про это, Риск. Вот Т-30 они а риски выплюнуют просто и все. Это уже неинтересно с вами. Так, по-моему, оки. Нет. Нет. Это не так, а У меня была раньше АК, которая там турбина стояла. Она могла 200 лететь просто. Я это АК другу. Это не так. Девятка. Девятка сама просто себе запишешь. Это там даже турбины Пока, в принципе, медленно он спокойно тут уедет. Вернулся, что никуда не спешит, просто едет. А девятка куда-то спешит. Вот 83 миллиона 10 километров где-то едем, столько. Без всяких там. Ветрива. Да. Сарановка поймет, блин. Риск ставишь, но ставишь Ну-ка, и кто больше смелся? Долов одинаково, что ли, серьезно? Смятий все одинаково. Внутри, реально вот тут и тут. Даже колесо. Ну, колесо внизу. Может быть, только из-за этого по-другому. Как-то смется. Так, давайте последний раз и будем видео заканчивать. Видео и так уже 18 минут. Ну, у меня идет 18 минут. На монтаже там, наверное, больше. Меньше. Не больше больше. Сто. надо будет реально поставить 10 километров спидометр а то и непонятно вроде бы едешь 83 сколько это мы эти 1100 вот куда он едет или на дать не а догнал выруливает но ну, в реальной жизни наверное пассажиру в тяжелом состоянии да таки было так, надеюсь вам видео понравилось, если хотите продолжение вторую серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.